так начинается посадка авиакомпания победа мы летим в москву лада даня мы находимся на красной площади Храм Василия Блаженного, лобное место, Ты знаешь? Кремль, парк Зарядье. Мы ну, в ожидании Жениха с невестой Красота Уважаемые гости Под вашей обузмен Встречаем жениха и в этот торжественный момент позвольте спросить, является ли ваше желание стать супругом свободным, взаимным искренним. Прошу ответить вас жизни. Да. Вашего интересно. Да. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, по вашему взаимному согласию, ваш брак регистрируйтесь. Сегодня, 28 марта 2020 года, столица России, городе Москве, Ваш брат зарегистрирован. Объявляя вас мужем и женой. Подайте друг друга. Вручаю вам в государственный документ семьи, свидетельство о заключении на. Мы вас поздравляем. В Москве сегодня такая погода. Это 31 марта. Выпал снег. На улицах никого нет. И вообще сейчас карантин. Никто не выходит. Я пошла в магазин. Сегодня у нас предстоит поездка. То есть мы вылетаем в Республику Алтай, в Алтайск. Побыли здесь несколько дней в связи с бракосочетанием дочери. Сегодня мы вылетаем в 23.55, а завтрашнего дня уже авиакомпания «Победа» не осуществляет перелеты. Ну, надеюсь, до магазина дойду, никто меня, никакой патруль не остановит. Или полиция. Зашла в пятерочку. Людей совсем мало. Все в масках ходят. Продуктов много всего. Полки ломятся. Я думаю, все будет прекрасно. Мы едем в аэропорт Внуково, 31 марта. Итак, мы находимся в аэропорту, прошли регистрацию, зону досмотра, сейчас в ожидании посадки. Все, садимся в самолет, ура, домой едем.